Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Вы бисексуал. Знаете ли вы, что это значит? Существует так много стереотипов и стигм, окружающих бисексуальность, что вы можете оказаться в еще большем замешательстве и противоречии относительно того, что это на самом деле значит. Поэтому Немиркин представляет, что значит быть бисексуалом. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что приведенные здесь высказывания основаны на рекомендациях. Описание и опыт могут варьироваться от человека к человеку. Первое – влечение более чем к одному полу. Бисексуальность означает влечение более чем к одному полу или гендеру, однако многие другие могут также включать в свое определение бисексуальности влечение к разным полам, например, те, кто идентифицирует себя как пансексуалов, флюидов или омнисексуалов. Символ B+, обеспечивает более широкое включение этих групп людей. Второе – открыться это непросто. Открыть свою истинную сущность людям, которых вы любите, особенно когда вы не знаете, как они отреагируют, может быть сложным и трудным опытом. Иногда многие даже избегают этого, боясь осуждения и неприятия со стороны близких. Исследование 2013 года показало, что 24% бисексуалов сообщили, что они никогда никому не рассказывали о своей сексуальной ориентации, что сравнительно выше, чем у 4-6% лесбиянок и геев, которые сообщили, что не поделились своей правдой. Номер три: Их считают ненадежными. Как мы уже говорили, бисексуальность подразумевает влечение более чем к одному полу или гендеру. Однако из-за этого многие люди, страдающие бифобией, склонны считать, что это означает, что бисексуальные люди не являются надежными партнерами в отношениях. Например, они могут считать, что бисексуалы более эгоистичны, склонны к изменам и могут запутаться в своей личности. К сожалению, эти подозрения и стигмы в их адрес часто приводят к тому, что многие бисексуалы чувствуют себя отвергнутыми, одинокими и изолированными от других людей. Номер 4. Склонность к ухудшению здоровья Знаете ли вы, что бисексуальные люди имеют высокую вероятность впасть в депрессию из-за стигмы и стереотипов, которые окружают тему бисексуальности? Многие представители бисексуального сообщества часто чувствуют себя обескураженными, изолированными и подавленными. Это может иметь большое и негативное влияние на их психическое и даже физическое благополучие. Что еще хуже, многие могут бояться осуждения со стороны медицинских работников и в итоге отказываются от какой-либо помощи. Номер пять – это некраткосрочная перспектива. Как вы думаете, изменится ли ваша сексуальная ориентация со временем? В одном исследовании за группой женщин наблюдали в течение 10 лет, чтобы выяснить, изменилась ли за это время их сексуальная ориентация. Сначала все 79 участниц идентифицировали себя как неклейменных бисексуалок или лесбиянок. К концу исследования большинство из тех, кто считал себя бисексуалами, продолжали считать себя таковыми. И лишь некоторые продолжали считать себя лесбиянками или гетеросексуалами. Номер 6. Нет никакой путаницы. Существует множество заблуждений относительно бисексуальности. Например, многие гетеросексуалы часто считают бисексуалов людьми, которые просто запутались и не определились. Некоторые представители сообщества лесбиянок и геев также признаются, что считают, что бисексуальности на самом деле не существует и что они не примут этот промежуточный тип сексуальной ориентации. Но бисексуальность – это действительная сексуальная ориентация. И те, кто причисляет себя к ней, знают себя и свои предпочтения лучше, чем кто-либо другой. Узнали ли вы что-то новое о бисексуальности, чего не знали раньше?